Да, привет, друзья! Мы скоро найдем какую-то сбросовую Капитан Антон Шевченко. это не слово. Браво, спасибо! Даже это для этого да. была. надеюсь, что весь с обратимся в суде. Они настроены на серьёзное соревнование. Субтитры а